Так, что нам надо? Нам нужна библиотека. <coughs> вот. Вот. Ну, похоже, вот она. Так. так ну допустим мы ее сюда скачали, что получается дальше он ее не видит а вот что, -то зна что значит точка слэш запустить файл, который находится в текущей директории. какой? В текущей. Ага. А, понятно. Мне непонятно. Так, сохранил. Перезапустил. Ага. инвалид хэдер, это, типа, с чем связано, что он не линуксовая библиотека, да, наверное? Так, тогда... Какие-то готовые файлы? Я понял тогда, в чем дело. Сейчас, значит, нам нужно зайти в этот другой, как он называется... Вот здесь у меня есть Linux платформ. Надо скомпилировать под Linux кстати эту библиотеку. Сейчас сделаем. Ты кстати Cloud 9 пользуешься? Нет. Она бесплатная. So... Ну да. Она не предоставляет как бы полноценную виртуальную машину с рут-доступом. Вот. И там 512 мегабайт оперативки и 1 гигабайт жесткого диска. И это бесплатно. На таких машинок можно создавать неограниченное количество. IP. А? Адрес IP, там статический или динамический? Вот этот? Да. Ну, постоянный вроде как. Ну, я не знаю, насколько он... в смысле динамический. IP-адрес. А, нет, там через прокси делается. Там три порта, которые позволяют вовне mm -hmm. что-то выдавать. Вот. Но внутри самой машины можно все-все что угодно называться Так, ну что у нас там? Нужен терминал. Гид, uh, статус. Что у нас тут? Мы на мастеринге. пол. Все загрузилось. Теперь нам нужен это терминал, значит. А, так, открыть терминал здесь и make. Чего получилось? Вот она библиотека. Так, значит, нам ее надо скачать. И вот сюда. Вместо этого вставить. Ой, ой, ой, ой. Блин. Да, значит, это вставить. Ой-ой-ой. Понаскачивал, блин. Значит, удаляем. <coughs> вот эту вставляем. Ага. Работает. Так, ну, значит, теперь надо это. В вот этому примеру привести. Вот эти все функции выполнить. Ну. Тут есть, конечно, лишние, вот здесь много всего не обязательного. Сейчас, значит, нам вот эти функции надо. Так, так полагаю, точек с запятой здесь нету. Точка запятой. Именить, заменить, так комментарий тут через этот через решетку да Да. так комментарии через решетку ну допустим назовем это links а чтобы объявить переменную ничего перед ней писать не надо, да? Нет, просто не надо так ладно это нам пока не надо Соответственно, это переменные. Так. А Хотя можно было проще сделать. А что за из? А? Изей это же какие-то. Это первая перемен, это первая связь, которая была создана. Oh. Так, значит, это... Ой, это вот так. А тут равно есть вот такая что? А есть да. Так и чем еще надо? А все, больше ничего не надо. Так, фишка есть, это все отсюда ну ну давай пробовать. А еще надо перед каждым перед каждым именем функции поставить имя модуля. Как? точно забыл. Так. Ага, выполнилось. Ну правильно, мы ничего не печатали. Давай попробуем попечатать что-нибудь. Принт. А можно через запятую как-нибудь распечатать? Да, через запятую просто указывать. Вот так, да? Да. Так. Идем должен выдать 1, 2, 3, 4. Потому что связи по порядку создаются. Да, выдал именно это. Ну и, соответственно, э ну, в общем, он работает, короче. То есть, вот здесь вот четыре связи создались. Здесь мы обновили связь из N, поменяли ее содержимое на вот эти, Source, Linker и Target. Вот, ну и, соответственно, удалили э вот эту штуку. И вот после вот этой строчки первой, по сути уже ни одной связи не, не будет существовать. Так, ну, в общем-то, похоже все. Так, и что такое? Не надо. А, ну вот, видишь, Фалик создался. Uh -huh. DB Links. 8 килобайт. Ну, грубо говоря, там только заголовочная информация. Вот. Ну, в общем, все работает, то есть можно экспериментировать. По идее, вот эта штука должна быть публично доступна, ссылка. То есть ты тоже можешь открыть, смотреть файлики, даже скачивать. Э -э, глянь. Попробуй э, там ткнуть вот. Про, э, требует э, регистрацию у тебя ты на Гитхабе зарегистрирован да а да ну нажми там есть кнопочка вход через GitHub? GitHub. там такой котик должен быть угу. получилось Си символ кота короче вот этот вот где он тут блин ну короче вот во вкладке Нашел, да? да? Зашел. Зашел. Смотри, вот э, правая кнопка мышки по Питон Тест Download доступна. Угу. Ну, попробуй скачать, он тебе должен архив сделать из этого. Скачалось. Ты... А? Скачалось. Ну все, в принципе, значит, это должно работать на этом. На Linux. git это функция внутренняя, она менеджером памяти используется, ее лучше напрямую не использовать. Вот. Она доступна, как бы, публичная, потому что это C, вот. но лучше пользоваться функциями, которые определены в другом файлике. Сейчас. В общем, ты можешь задавать конкретный вопрос, как сделать там, например, то, что нужно тебе. Да, я тебе пример прямо набросаю, и вот здесь же ты сможешь его посмотреть в будущем. Окей? Ну все, ладно, тогда, если что, на связи.